Добрый день! С древности дошло до нас извлечение, что сон подобен смерти. Да, каждый раз засыпая, человек как бы умирает малой смертью, после которой воскресает, просыпаясь. Во Время сна каждый из нас покидает свое тело временно, на несколько часов. Каждый покидает свое тело через тот или иной слой своего существа, то есть через тот или иной энергетический центр, на котором, в общем-то, сосотачивается его сознание. После сна человек возвращается. А вот когда он по-настоящему... Решает покинуть этот мир, то он уже покидает навсегда. Именно это тело покидает навсегда, но не этот мир. Оставляет тело как изношенное в старую одежду, что больше уже ее не надевать. Отбрасывая тело, человек тем самым лишается возможности на какое-то время жить в этом мире. И мир для него перестает существовать. И он для этого мира тоже перестает существовать. Они оба как, бы как бы расстаются с друг другом. В момент ухода каждый человек обозревает всю свою то, что прожитую жизнь. То есть вот эту свою жизнь как бы уплотненную что ли во времени, он просматривает очень быстро. За какие-то секунды, если говорить категориями нашего физического времени, Человек просматривает, ну, обычно говорят, что просмотр начинается с последних мгновений физической жизни и до воплощения, до рождения. Некоторые люди просматривают, останавливаются на наиболее интересных моментах в своей жизни, но перед каждым человеком разворачивается панорама всей его жизни из всех забытых углов, закоулков. Выступает картина за картиной. Одно событие за другим. В последнее мгновение смертный час человека выявляется преобладающий смысл всей его жизни. Руководящая мысль, главная идея, генеральная мысль всей жизни выявляется. Она будет дальше направлять человека. Вот каждому надо посмотреть, какова у него генеральная мысль его жизни. Тихо, Благоверенно следует вести себя рядом с умирающим, без криков, без забываний, без слез проливания. Торжественное молчание не должно нарушаться, чтобы не отвлекать человека своим эгоистическим переживаниями, не отвлекать его от просмотра, от обзора, проно... проносящейся перед ним панорамы, истекшей жизни, чтобы не нарушать, если мы его действительно любим и уважаем, спокойного течения его мыслей. А что делаем? Устраиваем такую вакханалию вокруг. Или наоборот. Громкий плач, шумные жалобы, причитания могут очень сильно помешать умирающему, точнее не умирающему, а расстающимся с этим миром. Умирающих вообще нет. Встревожить его, нарушить сосоточенное внимание, а это для него очень мучительно. Недаром сказано великими учителями, что люди мучают друг друга, как при рождении, так и при уходе отсюда. Но не умудряются это делать. Для чистого устремленного человека, уходящего отсюда, без ненависти к кому-либо, без злобы в сердце. Момент ухода, или момент так называемой смерти, это момент переживания величайшего блаженства. Это состояние высшей радости, высшего восторга. Ибо человек выполнил свою миссию. Его освобожденная доброта летит в высшие сферы. Вот как великие Святые покидали физическое тело. Как молния они прошивали, проходили, не задерживаясь, тонкий мир. И вот там в тонком мире задерживаются все те, у кого мусора много, долгов много всевозможных. Вот с этим и застревает. Злобный дух или злобный человек, человек тяжкий от злобы, не может подняться. Для эгоистического человека любящего себя больше, чем кого-либо. Для такого эгоиста разрыв между физическим телом и его тонким телом. Он же в тонком теле уходит в тонкий мир нашей планеты. Разрыв между ними болезненно очень отзывается. И уход его окрашен печалью, нередко страхом, какими-то глупыми переживаниями. Почему болезненный уход для эгоиста? Потому что он же любил свое тело, он считал себя своим телом. Он не считал себя бессмертным, вечным духом, а был игорист всякий, привязан к телу. И вся его вселенная крутится вокруг его тела. Оттого и болезненно встречает на смерть. А большинство поговорить вот с ними. Они любят говорить о своей смерти. Не, вы что? Это ж так неприятно. А действительно, приятного тут мало их ждет. А кто там виноват? Сами. И больше никто. В первый момент смерти человек оставляет свое физическое тело. В первый момент несколько часов он остается в эфирном теле. Физическое тело остается, оно состоит, как вы знаете, из трех видов материи нашего физического мира, плотной, жидкой, газообразной. Эфирное тело ее содержит, эту материю в определенном состоянии, регулирует все процессы, ремонтирует это тело, следит за ним. А когда эфирное тело покидает физическое, оно немедленно начинает разлагаться. Но первые полтора суток, 36 часов, разложения явного мы не видим, поскольку эфирное тело еще полностью не покинуло физическое тело. Имея свою внешнюю оболочку теперь только эфирное тело, человек становится для нас невидимым. Для физических глаз, физических людей, он становится невидимым. И большинство людей удивляются, чего это окружающие не слышат и не видят. Если бы они немножко побольше знали, то не удивлялись бы. А в основном люди находятся в состоянии дремучего невежества в этих вопросах. При сильном желании, конечно, уходящий отсюда человек может на какое-то время принять состояние видимости в состоянии привидения, так называют его, привидения. И может показаться тем людям, которых этот человек любил особенно, и кто к нему хорошо относился, то его любил, может явиться таким людям на какие-то мгновения в виде некоего облачного образа, так называемого привидения. Известно много случаев, когда в момент своей смерти человек являлся своим близким в своем эфирном теле на несколько мгновений. Обычно, примерно где-то через 36 часов после смерти, человек выходит. Теперь уже выходит из своего эфирного тела. Это эфирное тело возвращается к физическому для того, чтобы постепенно разлагаться. Кстати, вот эфирное тело задерживает разложение физического. И вот это тело витает над могилой физического тела умершего. Вот это заброшенное эфирное тело в первые дни после погребения человека может быть видимо на кладбище как привидение. В течение нескольких недель оно постепенно висит над могилой и рассеивается в воздухе. И вот то неприятное чувство, которое многим испытывается на кладбище, зависит как раз от присутствия разлагающихся эфирных трупов над могилами. А если тело в землю не закапывается, скажем, а сжигается, то тогда эфирное тело распадается очень быстро. Почему? Да потому что то, к чему оно привязано, к чему притягивается, то, с чем оно жило в течение многих лет, это сожжено, Оно исчезло, превратилось в кучку пепла. скажем. Поэтому эфирное тело разлагается быстро. Сжигание трупов куда лучше, нежели их закапывание в эту нашу землю. Где-то сто тысяч лет назад прекратилось сжигание трупов. Раньше никакого мусора не оставляли после себя, никаких кладбищ не было. Когда знания постепенно терялись, человечество деградировало до сегодняшнего состояния. Сегодня всю планету загадили трупами. Они гниют, а гниют они долго по 50 лет и даже больше. Освободившись от физических тел, от плотного тела, тела из плотной материи, эфирного тела, человек попадает сначала в нижние сферы тонкого мира. Ну, ее можно назвать так, астральная сфера. Это материальная часть тонкого мира. Если человек здесь, вот живя здесь, он был привязан к физической материи, Любил ее сильно. Любил свое физическое тело, любил эту материю, тут пищу, воду, вещи разные, деньги. Если все он это любил, то есть страсти у него были какие-то обязательные. Любовь, она всегда к этой материи выражается в виде разных страстей. То есть ненормальных желаний. То он тогда будет задержан в остальных сферах. Тонкого мира в нижних сферах. Потому что он много набрал того, чего брать не надо было. Тащить к себе и собирать. Привязывать себя к этим вещам. Но раз привязал, все. Значит он застревает в нижних слоях тонкого мира. Тонкий мир становится теперь для него видимым, реальным. Даже более реальным, чем наш физический. Вот это вот аура нашей планеты, то есть близкого космоса, В смысле разницы в атомов и отличия вибраций. Вот эта область отличается от нашей, нашего физического мира. Для того, чтобы представить себе немножко тонкий мир, видишь то там, в единицу времени на самом верху, Сколько колебаний в секунду. Но это еще наш мир не кончился. Это самая тонкая, так сказать, сфера нашего физического мира. А там, смотрите, после единицы сколько нулей стоит. А вот теперь продолжайся дальше эту вот таблицу. Она же дальше продолжается. В конце ее нет. И мы выйдем в тонкий мир с вами. И все, ничего нет особенного. Там... Столько нулей после единицы, там сотни, тысячи нулей пошли. А вы знаете, от количества меняется и качество. Помните, да? Количество переходит в качество. И обратно. Но вот при количестве таких вибраций в единицу времени меняется качество. И в тонком мире уже законы несколько другие, чем у нас с так вот материи тонкого мира, чтобы колебаться с такой колоссальной скоростью, материи, частички должны быть очень маленькими. Понятно, да? Маленькими должны быть, иначе они не могут колебаться с такой скоростью, как вот у нас, скажем, колеблются атомы или частицы атомов. Поэтому тонкий мир, его атомы и его элементарные частицы намного тоньше, меньше чем наши с вами атомы. Поэтому оба эти мира вот здесь вот находятся, нигде-нибудь там. И тонкий мир, и плотный наш физический. Тонкий мир пронизывает все абсолютно здесь. Вот сколько у вас сейчас? 15 человек. А нас еще здесь слушают сотни, тысячи существ, которых мы кстати, что? Не видим к стыду нашему. С одной стороны, и хорошо, что не видим... Потому что тогда мы жить бы тут с вами не смогли. Поэтому мира здесь мы постоянно с ним контактируем. Сами этого не подозревая, не понимая. Ну, не подозреваем, ладно. А вот не понимаем, это плохо, конечно. Между атомами нашего мира и атомами тонкого мира очень много пустого пространства. Поэтому для тонкого мира наш физический мир абсолютно прозрачен. Самые плотные материи нашего мира прозрачны для тонкого мира. Потому что расстояние между атомами, плотной материи нашей, для атомов тонкого мира расстояние громадное. В тонком мире теперь внешним телом становится, вот если у них нижних слоях задержались, Становится наше астральное тело, внешнее становится. Если здесь внешним у нас вот физическое является, да, то там теперь внешним является для нас астральное тело, наше собственное. Обладая вот этим телом, с его органами чувств, а вот все те органы чувств, которые у нас сейчас есть, да, сколько их, пять, да? Вот все они и там у нас, при нас всегда, никуда не деваются. Так вот, обладая этими нашими органами чувств, мы можем сразу, тут же принять участие в жизни тонкого мира, в жизни его низших слоев, в обитателей тонкого мира. То есть, что мы можем делать? Выражать свои чувства, желания. Если есть страсть, то, раз мы задержались в остальных сферах, значит есть страсть у нас. Какие-то сильные желания есть. Сильных желаний нет, страстей нет. В нижних слоях тонкого мира задержаться человеку не придется. То есть нет смысла. Только здесь, вот, в физическом мире, нам удается скрывать, скажем, свои страсти, там замыслы какие-то, заговоры какие-то, хитрые мысли, злые мысли приходят, можно сказать, желания какие-то нехорошие. Да и хороший, может, никто не обратить внимания. А вот в тонком мире, все, чего мы пожелаем, все, чего, какая страсть у нас закипит, все немедленно отражается на внешнем облике человека. Все сильные мысли, прочувствованные мысли, с которыми мы туда ушли, они немедленно отражаются на внешнем облике. Я если человек допускал какую-нибудь злобу, вот он там примет... Образ какого-нибудь монстра злобного. Вот христианские святые, христианские подвижники об этом говорят, кстати, тоже. Вот их труды только изучаешь, они указывают, что там будет очень стыдно потом за свой внешний облик. А он зависит от внутреннего состояния. Только в мире сознание человека остается таким же, точно таким же, каким оно было здесь. Оно не меняется. Человек продолжает там такую же жизнь своих чувств, своих желаний, своих эмоций. Точно такую жизнь, какой он был здесь, живя на земле. Часто многие даже не сознают того, что они перешли в другой мир, в соседний, что они умерли. Не сознают и знают нам счастье, у них несчастье. Таких много. Они очень удивляются. Чего это? Мы их не слышим, не видим, и с ними не общаемся. Хотя они всячески пытаются с нами пообщаться. Человек продолжает там свою жизнь сознательную, это реже значительно, полусознательную или вообще бессознательную. В зависимости от развития своего сознания. Вот те, которые, скажем, Считали, что за так называемым гробом никакой жизни нет. Ничего там нет. И их ждет только могила и лопух, который вырастет на могиле. Вот для таких лопухов в тонком мире жизни никакой нет. Они там представляют из себя живой труп. Жизнь же они решиться не могут, это не в их власти. Вот они ведут бессознательную там жизнь. Как бревна плавает в внешних сферах астрала. И плавать будут до тех пор, пока закон, или кто-нибудь не пнет их там. Скажет, просыпать ходят, Или закон циклов скажет, все, давай воплощайся снова. То есть для многих людей день только здесь, а там для них ночь. А те люди, которые поднялись в своем развитии, для них ночь будет здесь, а там день. Вот они там ведут сознательную жизнь. И постепенно вот, изучаете вещи, вы во многом разберетесь, и вам будет понятно, о чем речь. Тонкий мир содержит семь сфер, или семь подпланов, или семь слоев, дело здесь не в названиях. Семь подпланов, соответственно, ступеням развития сознания его обитателей. Вот эти сферы тонкого мира, точно так, как сферы нашего физического мира, здесь у нас их тоже семь, сферы в тонком мире отличаются именно своей тонкостью, тонкостью материи. Низшие сферы тонкого мира, как и у нас здесь вот, плотная материя, вот эта вот грубая, так и там самые низшие планы, грубые, темные. А чем выше, тем они утонченнее и светлее. Сбросив свой ненужный скафандр или ненужную одежду физическое тело, то есть человек попадает в ту сферу, до которой достигло развитие его сознания. Вот здесь в этом мире он жил, развивал он свое сознание, не развивал его, или так там что-то кое-как двигалось у него в этом плане. Так вот уровень сознания определяет место пребывания человека в тонком мире. Последнее устремление в момент так называемой смерти, последнее устремление у перехода, великого перехода между мирами предопределяет вот ту сферу в которой человек будет пребывать в тонком мире. Четкая продуманная мысль, если таковая у него была, конечно, острые чувства дает направление всему пребыванию и состоянию в тонком мире, состоянию этого человека. Потому он сознательно приготовится к ожидаемому переходу сознательно. Ну, большинство, как вы знаете, бессознательно. А те, кто ходит в церковь, те полусознательно. Все полусознательно ведут, как правило, в этом плане. Почему? Да потому что нет четкого представления о том, что их там ждет. Всю эту армию верующих. Они верующие вообще ничем этим не интересуются. Им на все это наплевать. Сознательно могут перейти только те, которые хорошо знают, что их там может ждать. Они эти вопросы изучали, работали над собой, исследовали эти вещи. Занимались, так сказать, вот, духовной философией, серьезно, Избавляясь от всякого невежества и от всяких предрассудков и искажений в, этих области, в этой области. Вот там можно говорить о сознательности. А если человек в не скажем так. В растерянности момент перехода находится. Не знаешь, что это такое, куда, зачем и как. Вот это все препятствует усвоению новых условий в жизни, в тонком мире. От этого никто никуда не уйдет никогда. Каждого ждут эти новые условия. А вот когда сознание у человека ясное, развитое хотя бы до определенной степени, то оно несет его в высшие сферы, но если в низших удалось ему не задержаться, ничего за собой не тащить, никаких привязанностей, то задержится в высшей сфере тонкого мира. А это уже так называемые райские области. А что такое райские области? Это очень просто себе их представить. Вот здесь радости какие-нибудь вас ожидали? Радости какие-нибудь? Вот Есть такие, которых вообще радости не было. Ну, какие-то радости, наверное, были у вас, да? Раз были, вот там человек эти радости у себя может усилить, они там усилятся, он может задержаться там, радуясь, наслаждаясь тем, что у него было, когда он жил здесь. Мечты какие-то были высокие, прекрасные, желания какие-то высокие тоже. Правда, они все эгоистический характер носят, но довольно высокие, светлые. Он задержится там, в тех сферах. Поэтому надо очень заботиться, чтобы последние минуты на Земле были радостными, устремленные к самому прекрасному. Ну, конечно, за один день, за сутки, за неделю радости себе не наживешь. Ты же ее не воспитывал, не культивировал себе. Но и то можно что-то сделать. Ну не надо быть похожим на студента, который весь семестр баклуши бил, понимаешь, а вновь перед экзаменом решил все выучить. Чем сильнее было предсмертное стремление человека к свету, тем выше он может подняться в тонком мире. Так можно сознательно миновать низшие слои тонкого мира. Вот они как раз носят адский характер. Что такое ад? Это не выдумки церковников и сектантов. Это вполне реальное явление, реальное состояние человека. Иногда изищик человек переживает адские, так сказать, состояния, а иногда райские. Иногда одна минута сделает его сидим, и в то же время одна минута здесь он ощутит блаженство непередаваемое. В низших слоях тонкого мира, то есть в астральных слоях, состояние преступников всевозможных, развратников, порочников, то есть все, кто предавался, живя в физическом мире всяким невоздержанием, плотским наслаждением и так далее, и так далее. Вот для них пребывание в нижних слоях очень учительное. И сущность этих терзаний неописуема. Вот это и есть Адские состояния. Ярые, злобные, жившие низменными животными, скотскими, чувственными наслаждениями. Вот они все задерживаются в нижних слоях. Дальше так называемый страж порога их не пустит. Отчего они там страдают? Что там, специально что ли, бесы за ними бегают со сковородками? На кострах жарят что ли? Нет, ничего этого нету. Эти бреги, выдуманные невеждами там, в церкви или в секте, такого на самом деле нет. Они просто там страдают. Из-за невозможности утолить злобу, скажем, всякие, так сказать, плотские страсти, скотские животные всякие привязанности. Наслаждаться очень большое желание есть, его здесь наработали. А насладиться там нельзя, нечем. физического тела нет. Оно ждало наслаждение-то. При помощи его все это получали. Орудие По или наслаждения нет физическое тело. И вот тут-то эти люди буквально горят в пламени своих неутоляемых страстей. А низшие слои тонкого мира подвержены еще большему ощущению вот этого горения, ощущению этого пламени и страстей, чем, скажем, вот здесь вот физическом находится человек, здесь физическое тело как буфер сдерживает огненность или как бы остроту этих страданий. Ужасы низших подвалов тонкого мира, неописуемы. Самоубийцы обычно ходят в слоях близких к нашей земле. Вот все эти полтергейсты, как обычно, они проделывают. Они рвутся сюда. Они видят, что совершили страшную ошибку. Убийство своего тела. Почему? Потому что сильное притяжение к этой жизни. Сильное притяжение к физической жизни у них было не изжито. Это также жертва несчастных случаев, самоубийцы. Вот они обычно устраивают хорошую жизнь тем, кто здесь остался. И эти люди, как правило, никогда не думали о высших мирах, о жизни за так называемым гробом, о потустороннем мире. Они никак не могут понять, что с ними произошло. Тоска и страдания самоубийц продолжается вплоть до кармического срока или до срока их естественной смерти. Допустим, человек залез в петлю в 20 лет, а согласно Божьему определению, как говорят, или определению закона кармы, Ему надо умереть 80 лет. Вот 60 лет он будет все время испытывать все прелести своего самоубийства. Без конца вот вращаясь в этом дьявольском кольце. Поэтому самоубийством считается крайней степенью невежества и величайшим преступлением. Пребывание в тонком мире человека продолжается разное время. Никто там очень долго не задерживается за исключением только тех, кто не хотят оттуда уходить. И такие находятся. Но и для них тоже наступает срок. Вот нахождение в тонком мире у людей по времени может длиться от нескольких недель и растянуться на много столетий, даже тысячелетий, в зависимости от причин, которые все целы зависят от самого человека. Никто там его специально держать не будет. И не может, не имеет права. Только он сам все определяет. Для всякого человека наступает в один прекрасный момент. Время, когда ему надо будет покинуть тонкий мир. То есть срок закончился. Приходит время человеку умереть и в тонком мире, то есть сбросить с себя изношенное тонкое тело и перейти в более высокий мир. Сброшенный астральный труп распадается медленнее, чем физический. Но тоже через некоторое время распадается. И чем чище астральное тело, тонкое тело, тем оно быстрее распадается. Когда тонкое тело сброшено, человек погружается в бессознательность на короткий момент, точно так, как он тоже когда переходил в тонкий мир, он тоже на короткий момент, сознательность у него терялась. Когда он покидает тонкий мир теперь, переходя в ментальный мир, то тоже на краткий срок сознание его покидает, и затем он просыпается в новом мире с чувством мира, покоя, радости и блаженства. Вот эти состояния превышают всякое наше представление об этих состояниях. И вот этот новый мир, это часть мира огненного, низшей сферы огненного мира, это называют ментальным миром еще, миром мысленным. Это мир формальной мысли. Мы же с вами мыслим, мысли тут постоянно. Мысль у нас имеет определенную форму. И здесь вот в ментальном мире Нашим внешним телом является тело ментальное, тело мысленное наше. Оно обладает тоже органами восприятия, но вот тут оно уже обладает в зависимости от уровня развития человека. У большинства людей эти органы очень слабо развиты, либо очень не развиты. У многих людей ментальное тело мало развитое. Материя ментального мира еще более тонкая, чем материя тонкого мира. В ментальном мире все, что человек думает, немедленно превращается в ту или иную форму. И эти формы и окружают человека. Из материи ментального мира строится и наше ментальное тело. Также состоят форма наших мыслей. Вот как раз ментальный мир это та среда, в которой проявляется наше мышление. Материя это складывается немедленно в определенные очертания при воздействии на нее мысли. В ментальном мире нет никакого отделения людей от своих близких. Вот в этих сферах человек постоянно находится в всеми теми, кого он любил, кого почитал во земной жизни. Неважно. Раньше они там умерли. То есть там этого нет. Раньше или позже. Или они все живут еще здесь, в физическом теле, на земле. Он видит их около себя. Таких же счастливых и блаженных, как он сам. При полном сознании всех отношений, какие человек испытывал к этим людям, живя здесь. Все, что в последнем воплощении у человека было ценным в его умственных, нравственных переживаниях, вот здесь подвергается внутренней переработке и притворяется в определенные умственные и нравственные качества, то есть в те силы, которые он понесет с собой в следующую свою физическую жизнь. Жатва, пригодная для питания и преобразования в этом ментальном мире, что это за жатва? Это наши чистые мысли, Высокие чувства, умственные, нравственные устремления, усилия высокие, светлые. Это воспоминания о бескорыстном труде, обязательно бескорыстном, на пользу ближних. Человек оценивается с высших миров, ценность человека определяется только его бескорыстием. Если человек не жил этим качеством, он не имеет высокой ценности если он только заботился о себе и жил только для себя, это мусор, космический мусор. Продолжительность здесь пребывания человека в ментальном мире все зависит от количества тех духовных запасов, которые человек принес с собой из своей последней физической жизни. Вот количеством, как раз и качеством определяется продолжительность пребывания человека в низших сферах огненного мира. То есть, в ментальном мире. И когда вот эти запасы исчерпаны, когда все переработано в свойстве способности, все это вносится внутрь человека. То есть, идет так называемое нарастание зерна его духа. Но об этом позже. И вот тут человек сбрасывает последнюю из своих временных оболочек. Поскольку ментальное тело, тело мысли – это тоже временная оболочка у него. Вот тут человек достигает, поднимается наконец в сферу своей Родины, если можно так назвать. То есть еще более высоко, в огненном мире. Вот Родинный мир – это настоящая истинная Родина человека. Вот отсюда он пришел, этот блудный сын под названием Человек, и сюда же он вернулся, это его дом. Вот это истинное его царствие песни. Здесь сам бессмертный человек ничем теперь не обделен, не стесненный временными оболочками личности, испытывает свою истинную жизнь, то есть достойное существование своего бессмертного вечного духа. Вот только здесь он по-настоящему ощущает себя человеком переживает уже не жизнь своей личности, а собственную жизнь, но в полной мере от того самосознания и духовного опыта, которого он достичь. Ментальный мир и средние высшие сферы огненного мира это, по сути дела, один громадный мир мыслей. Вот низшие сферы, материальные сферы огненного мира это сферы, конкретной мысли, то есть там, где мысли имеет форму. И мы с вами живем формальным мышлением, то есть у нас все мысли обязательно принимают какую-то форму. А вот высшие сферы Огненного мира – это сферы бесформенной мысли. Там они форму не имеют. Это сферы Огненной мысли, если можно так назвать их. Потому что все высшие энергии, а их очень много, они называются у нас одним словом «огненные» или «огонь». Поскольку у нас пока терминология в этом плане совершенно не разработана. Вот на санскрите там другое дело. Санскрит – это единственный настоящий язык, духовный язык нашей планеты. Мир мысленный можно считать низшей сферой огненного мира. В высшей же сфере Огненного мира подлежат преображению, притворению все виды сверхличного мышления, то есть такие мысли, которые относятся к высшей, ну можно назвать философской области нашей жизни. Высшие сферы огненного мира также состоят из трех подразделений, или можно назвать их энергетических подразделений. И человек останавливается где-то в том или другом сообразно своего развития. На первом низшем уровне прибывает огромное число из 60 миллиардов людей, которые составляют всю массу нашего земного человечества. 60 миллиардов людей проходят эволюцию в трех мирах нашей планеты, постоянно вращаясь, разоплатился, воплотился, там побыл, там пожил. Здесь пожил, ушел, постоянно вращаемся мы. То, чтобы приобрести опыт. Это первая, как бы, область огненного мира. Следующая, более высокая области огненного мира, прибывает сравнительно небольшое число людей, высокоразвитых, духовно высокоразвитых, не ментально высокоразвитых, не те, у которых там мозги развиты, а именно речь идет о высоком уровне духовного развития, которое проявляется у нас на Земле здесь, эти люди. Чем они отличаются от остальных? Это врожденная культурность, природная утонченность. Это те люди, которые во время жизни на Земле всю энергию посвящали высшим формам нравственно-умственной жизни. То есть на первом месте у них, естественно, стояли. Духовные вопросы. В третьей наивысшей области огненного мира пребывают космические учителя и их ближайшие ученики. Это буквально единицы. Это представители высокоразных планет нашей Солнечной системы. Учителя космические. Это строители нашей Солнечной системы. Космические строители. Они сейчас с нами только занимаются поднимает нас из животного состояния до человеческого. Это их работа, что мы тут не перегрызлись и не уничтожили друг друга. давно бы это случилось, если бы не они. Их ближайшие ученики. Ну, учеников несколько больше, но тоже очень немного. то что очень мало людей желает работать над собой, развиваться, совершенствовать себя. Очень мало людей. Помощников у великих учителей, у высших сил нашей планеты очень мало. Подавляющее большинство землян занят только собой и своими шкурными делами и интересами. Высокие проблемы, высокие материи их не интересуют. Человек переживает несколько смертей таким образом, сбрасывая в трех мирах через определенные промежутки времени, а все эти промежутки регулируются законами, а не просто так, не поприжите там какого-то божьего проведения, скажем, или чернообразного Бога. Такого, кстати, в космосе нет. Всем управляют законы. А перед законом взятку ему не дашь, толстой свечкой его не уложишь, и молитвами самыми изысканными его тоже не упросишь. И поэтому надо знать законы. Зная космические законы, человек может расти и развиваться. То есть на надо знать космическую конституцию, выражаясь нашим языком. Такой человек сбрасывает свои тела, временные тела своей личности, физическое тело вместе с эфирным, затем астрально-тонкое тело, то есть тело эмоций и чувств, и наконец тело мыслей сбрасывает. Тело формальной мысли, конечно. После четырех смертей, то есть человек все сбросит физическое, эфирное, тонкое, ментальное. Ну, можно так сказать, что четыре смерти у него якобы. Если объединить эфирное и физическую. И вот теперь он остается без этих оболочек. Больше умирать ему нечем. Все, чему надо было умереть, у него. Умерло, если можно так выразиться, такое слово какое-то нехорошее. Просто он раздевается, да и все. И вот тут он больше уже так называемых смертей не переживает. Процесс ухода из физического воплощения, называемый нами с вами смертью, не составляет абсолютно никакого влияния, никакой разницы для вечного бессмертного человека. Ну, точно так, как вы. Одели там, пальто, одели там нижнее белье, там костюм какой-то, там пальто одели. Переживать есть какие-то у вас по этому поводу. Ну, может быть, там что-нибудь дырка где-нибудь, там, путь отвалился, может, попереживать. Точно так потом вы это сбрасываете, снимаете. Все, переживаете сильно, да? Плачете, давай, жалко, пальто снимаю, да? Маечку там снял, плакать надо еще больше, да? Ничего вроде этого нет, с нами не случается, да? Но точно так и тут, когда человек сбрасывает физическое тело, там, эфирное, тонкое, ментальное, он тоже абсолютно ничего не испытывает. За исключением только тех, кто сильно привязан, влюбился в свое собственное тело, в свой потенциальный труп. Между прочим, многие там, в вот, тонком мире, торчат около своих трупов. Он тут в могиле лежит, около него торчит он. Куда-то отвлечется, потом подходит, опять смотрит, ну, как же так, я тут и он тут. Это, конечно, печально очень, невежество, дикое. Так вот, для самого человека, вечного и бессмертного, для его индивидуальности, а индивидуальность не надо путать с личностью, земная жизнь или земной физическое воплощение – это лишь Временное устремление части его собственного сознания, его воли, на низшие миры. В данном случае вот физический мир. Через праведники, своей личности, которые состоят из вот более грубых видов материи, чем сам человек. Вот когда человек здесь рождается, он там как бы умирает. Ну так образно говоря. Это как бы оттуда он изгоняется сюда на землю. В долину страданий и слез, так вот описали люди, тогда как на самом деле это неправильно. Никакая тут не долина слез и никаких не страданий тут у человека может не быть. Когда человек идет на работу, на фабрику на завод, он что, дома перед этим плачет, что ли? Нет ведь вроде, да? Так вот, когда он идет сюда, или идет на завод, там на фабрику работать, он что там делает? Одел ту, одел спецовку, понимаешь, взял там, что надо, и работает. Вот точно так и тут. Мы сюда приходим как на фабрику, как на завод. Работает над этой вот материей, вот этой материей, физической, внешней материей, которая вокруг. И над внутренней материей. Постоянно работаем над тем, чтобы улучшить свою личность, орудие труда, которым является личность. Кажущаяся смерть. То есть уход отсюда ⁇ это рождение в более широкую жизнь, переход от более такого тяжкого, темного состояния, в котором мы пребывали, к свободе тонких миров, высших миров. Поэтому смерть, правильно считать, величайшей из земных иллюзий. В самом деле никакой смерти нет. А смерть же у нас понимается как что, подавляющее большинство, как полное уничтожение, да? А это в корне неправильно. Эту тут силу зла поработали здорово. Запудрили нам мозги. Но мы и рады. То есть это перемена в условиях жизни. Ну, ну если возьмете, почитаете послание апостола Павла. Ну, в том же Евангелии, да? В Новом Завете. Как он там говорит по этому поводу? Не умрем, а изменимся. Вот его слова. Апостол Павел был одним из великих посвященных в тайне духа. Только пребывание в высших сферах огненного мира может длиться тысячи лет. Смотря по степени развития и по силе развития. Но как земная жизнь, так и небесная жизнь имеет начало и конец. То есть везде в нашей вселенной все имеющее начало имеет обязательно конец. Но вот этот конец и это начало нельзя представлять как действительный конец и начало. Потому что там, где конец, там немедленно начало. Они всегда соединены. И там, где начало, это обязательно соединен с предыдущим концом. И разрыва между ними никакого нет. Вот спираль себе, можете представить? Там же вроде бы есть начало и конец у каждого витка. А на самом деле... У них конца ведь нет. Когда человек, живя в огненном мире, полностью все переработал, переработал в опыт, он начинает чувствовать притяжение к новому воплощению. А зачем ему новое воплощение? А он хочет испытать много такого, чего раньше не испытывал. Опытно работать, жизни в материи, работа с материей. Что выставляет человека возвращаться опять сюда? Космический закон. Вот голод толкает голодного к пище, так и закон воплощения устремляет человека снова воплощаться, чтобы через разные испытания подняться на новую ступень. Вот только здесь, в физическом мире, в плотном мире нашей планеты, в плотном мире нашей Солнечной системы, можно обновить энергию и заложить семена новых энергий, накопить энергии, и дух снова идет для борьбы, ну и где-то страдания какие-то придется испытать. Высокоразвитый человек, живущий высшим сознанием, сам выбирает семью, в которой надлежит ему родиться. А вот для неразвитых людей, а таких у нас большинство, этот вопрос не они решают. Они родителей выбирать не могут, не доросли еще до этого. Этим вопросом занимается закон Кармы. А исполняет этот закон владыки Кармы, они определяют и организуют наилучшие земные условия. Они подбирают для человека подходящих родителей. Время, скажем, эпоху, то иное тысячелетие или столетие подбирает, Место материк, там страну, скажем народ со окружение окружения и так далее, и так далее. Соответствующее именно выполнение той цели, которая поставлена для человека в его данном воплощении. Они же определяют, что ментальное тело его, тонкое тело, физическое тело, каким они должны быть. Когда все предусмотрено, все подготовлено, то человек рождается сюда. Ну, а остальное же продолжим с вами в следующий раз.